Приветствую вас, с вами Тесрок, и у меня для вас небольшое объявление. Я собираюсь провести такой же небольшой новогодний розыгрыш. Все подробности вы узнаете в конце данного ролика. Ну, господа, начнем. В первую очередь все начинается с создания персонажа, потом выбора его внешности, точнее создания желательно его уникального, потом уже идет выбор класса, дара. Тут все по желанию, я выбираю обычно нищего, у которого первый уровень за него начало будет более сложное, но можно создать нечто уникального с помощью него. Также я выбираю насчет дара нечто окаменелое, потом расскажу зачем-то. Ну а насчет создания персонажа, не буду давать никаких советов. Выбор за вами. В первую очередь нам надо получить неплохое снаряжение, которое будет нам в будущем полезно. Это открываем сундук на первом этаже, получаем одну человеческую фигурку, которая нам пригодится и идем дальше. Прохожу первый этап обучения и получаю доступ к Вороньему Грязду, где я могу... Обменивать разнообразные каменелые вещи и ресурсы на другие более полезные по типу титанита и других вещей. Добравшись до Маджула, я советую пробежаться по локации и поутать некоторый лут, который в принципе в начале игры может вам пригодиться. Также на локации можно найти неплохой бонус, а именно один осколок фряги с Эсусом, который прокачает вашу хилку, и это неплохо. Забираем его... И идем дальше. А сейчас пробежимся по всем основным точкам свута в лесу павших гигантов, которым нам позволяет добраться уровень. Но финальным этапом будет являться добыча брони, которая будет увеличивать получаемые нами души со всех противников. Победить драконьего всадника будет достаточно просто. Это не составит никакого труда в связи с тем, что надо сделать всего лишь пару движений. У меня они, конечно, получились не идеальными, но все-таки он упал и мы получили 14 тысяч душ. Последний гигант также не является особо сложным боссом. За его победу мы получаем 12 тысяч душ. Но я советую также брать в битве с этим боссом неплохое оружие, чтобы наносить ему большой урон и чтобы битва не затянулась в связи с тем, что у него достаточно много хп. И бежать в начале на этого босса я не советую. Лучше сначала разобраться с драконьим садником а потом уже с ним. А сейчас... Нас ждет преследователь. Победить этого босса достаточно сложно. Он совмещает в себе высокий урон и большую скорость. Но есть два способа. Это застрелить его с помощью баллиста и просто затыкать с помощью рапиры. Я, можно сказать, продемонстрировал за одну попытку целых два способа. Я сначала снял ему достаточно много хп, а потом только улучшил момент, чтобы застрелить его. Но тут, я думаю, лучшим объяснением, как победить этого босса, будет простая демонстрация. Но сейчас, господа, поговорим о розыгрыше. У меня есть парочку идей насчет этого. Либо будет три разыгрываемых места, я буду разыгрывать там небольшое количество денег. 200, 150, 100 рублей. Либо можно будет разыграть какие-либо игры. Но я думаю, у вас будут свои интересные предложения. Под этим роликом я собираюсь отвечать на все сообщения, которые вы мне отправите. На каждый комментарий. Также мне интересно, что вы думаете об расширении количества мест. Например, на какое-нибудь и пятое место какой-нибудь человек любой за победу в нем, сможет сыграть со мной. Я очень-очень хочу услышать ваше мнение, так как у каждого из моих подписчиков будет достаточно высокий шанс на победу, в связи с тем, что у меня небольшая аудитория, 25 человек ну ладно, думаю у каждого будут свои уникальные и интересные идеи, я бы хотел их услышать, не знаю именно какого часа я собираюсь сделать розыгрыш, может быть до нового года, может быть после, но я уверен, что он уже точно будет. Господа, хочу пожелать вам удачи, попросить вам подписаться на канал, поставить лайк, ну и берегите себя, свое здоровье, всем удачи еще раз.